You're good. Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телекомпании НТВ в студии Дмитрий Забойстый. Сногсшибательное выступление. Украинский омбудсмен упала в обморок, когда Порошенко говорил о моментальной реакции мира на инцидент в Керченском проливе. Боевой настрой. Главы МИД НАТО в Брюссоне.